Тыква – цельнейший продукт питания. По содержанию полезных веществ она превосходит многие другие овощи. Чем полезна тыква? Для женщин витамин Е, содержащийся в тыкве, поддерживает красоту и молодость. От него зависит упругость и эластичность кожных покровов. Тыква убирает жирный блеск с лица, способствует очищению пор и предотвращает образование угрей. Употреблять овощ можно в обжаренном, запеченном и тушеном виде. При этом калорийность тыквы минимальна. Овощ богат витамином Т, способствующим перевариванию тяжелой пищи. Тыква помогает вывести из организма вредный холестерин и шлаки. Для мужчин содержащиеся в тыквенных семечках полиненасыщенные жирные кислоты оказывают большое влияние на мужское здоровье. Кроме того, семечки содержат цинк. Это элемент, необходимый для здоровья предстательной железы. Поэтому с целью профилактики простатита мужчинам рекомендуется съедать по горстве тыквенных семечек каждый день. Такие их компоненты, как цинк и косфор, улучшают работу пищеварительного тракта, способствуют хорошему зрению, восстанавливают репродуктивную функцию. Сердечно-сосудистые заболевания настигают современных мужчин даже в молодом возрасте. Употребление семечек тыквы, ее сока с мякотью значительно укрепляют сосуды, улучшает здоровье сердца. Для детей Для детей тыква – незаменимый продукт. Диетологи рекомендуют давать ее при проблемах с кишечником. При запорах и колитах прописывают свежевыжатый тыквенный сок. С медом он действует успокаивающе. Если ребенок перевозбужден и капризничает, дайте ему полстакана вкусного напитка. При анемии блюда из тыквы должны быть на детском столе каждый день. Для пожилых. Для людей старшего возраста очень важно, что тыква легко усваивается, не раздражает желудочно-кишечный тракт. Пожилым людям рекомендуется употреблять мякоть тыквы для улучшения обмена веществ. Мякоть, сваренную с медом, употребляет в пищу при болезнях мочевого пузыря, печени, почек, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Ее также применяют наружно, прикладывают при ожогах, экземах, сыпях, к воспалительным участкам кожи. От многих болезней. Отвар из цветков тыквы используют для заживления ран, а из черенков как эффективное мочегонное средство. Отвар из плодоножек используют при заболеваниях печени, почек и сердца, для лечения гастритов с повышенной кислотностью, а также язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной Тыква при гипертонической болезни потребуется 200 грамм мякоти тыквы, 50 грамм изюма, 50 грамм проросших зерен пшеницы, 50 грамм меда. Распаренный изюм мелко нарезать, зерна пшеницы измельчить с помощью кофемолки, мякоть тыквы натереть на терке, подготовленные ингредиенты соединить, добавить мед и тщательно перемешать. Принимать по 200-250 грамм смеси на завтрак в течение месяца. Лечение простатита Принимать по 15 мл тыквенного масла 3-4 раза в день до еды в течение месяца для улучшения состояния при аденоме простаты, простатите и снижении потенции. Врачи рекомендуют употреблять тыкву при хронических бронхитах и бронхиальной астмы, а также при туберкулезе. Она выводит из организма избыток холестерина и препятствует закупорке сосудов. Это профилактика атеросклероза и ухудшения памяти. Регулярное употребление тыквы восстановит силу, уберет бессонницу. Тыква – лекарство от болезни кожи, средство для укрепления волос и ногтей, скорая помощь при потрескавшихся губах – угревой сыпи, перхоти, конъюнктивите. Тыквы содержат калий, кальций, натрий, магний, железо, фосфор, серу, каротин, витамины С, В1, В2, В5, В6, Е, ПП и редкий витамин Т, способствующий ускорению обменных процессов в организме, а также витамин К, необходимый для свертывания крови, жиры, белки, углеводы, целлюлозу, пектиновые вещества, минералы. Каротини в тыкве в 5 раз больше, чем в моркови, и в 3 раза больше, чем в говяжьей печени. По этой причине офтальмологи рекомендуют людям с нарушениями зрения употреблять тыкву и тыквенный сок. По содержанию железа тыква заслуживает звания чемпиона, и потому ее хорошо употреблять тем, кто страдает анемией. Из тыквы готовят множество блюд, супы. Жареная печеная тыква, оладьи, пудинги, запеканки, тыквенный отвар, компот, желе, джемы, пастилу, цукаты. Пригодна для употребления в пищу и сырая тыква в виде закусок и салатов, мелко нарезанная или нашинкованная в смеси с другими овощами или фруктами. На этом я заканчиваю свой короткий обзор. Надеюсь, видео было вам полезным. Предполагаю, вы любите тыкву. Пишите в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.